стеклянное летящее здание. 18 метров ⁇ это любимый размер уже мечелянинцев. То есть вот стеклянный шар 18 метров. Вот. И некий такой, ну я думаю, отель с двумя ресторанами и концертными площадками впереди в начале. Поднятый на, э, подняты на, подняты на пилонах так, чтобы он летел над городом тебе это зрелище горящий стеклянное такое здание электрический момент вечером то есть он так над городом будет висеть да? Ребята, вот если хорошо грамотно сделать то вот этот вот горящий метеоритное здание оно может войти вот в десятку мировых брендов как как парижская у ревубашня как как вот как нью-йорк с либерти своей да? как Тауэр мост возле этого и, и Челябинск вот с этим узнаваиваем. Да. причем это наш честный, заработанный он, он уже все занял, то есть мы ничего не придумаем не мы, мы просто берем и э, максимально близко символизируем нам нужно материализовать сейчас метеорит это воспоминание на воспоминание турист не пойдет нам нужно материализовать это воспоминание так, да. чтобы было такое, о, вот, вот в этот отель приехать, и там хотя бы там пару ночей ночевать, вот это вот воскресная жизнь. И вокруг этого, конечно, должно построиться. Все ну, дально. Это похуже, ну, чем олимпиады. Да. Да, да, да, да, По да, да, вроде. Это обычное что здание. Стоит? 18 метров. Это, да. это обычное здание? Да. Конечно. А да. Да. Да. Да, да, да, сделайте его, сделайте его эти. А как директор... он будет? Его, а он он сделать <связь> его из проката, и не надо бетон туда тащить. Прокат и стекло. Забросить. на, на чем держаться будет? Всего. А всего всего всего это, это, это, это вопрос города. Следующий слайд, пожалуй, все.